Приветствую всех любителей видеоигр Игра Стрей. Продолжаем Почему нет? Я так сначала подумал, стоит не стоит Ну потом думаю, ладно, надо бы продолжить На самом интересном моменте, в принципе, все закончилось О, поехали О, ты божечки Так вот для чего нам включили свет Показать все эти заражения не просто так Единственное, не нравится вот это вот переключение. Почему тут все так просто в целом? Можно ли обратно? Понятно, обратно нельзя. Можно выключить свет, можно оставить. Но свет лучше оставить, я считаю. Блять, так все резко потемнело, я испугался. Погоди, я помню. Outside. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Я кому-то обещал туда пойти но кому сейчас вот это открытка рисунок на стене был сделал с... сделан с нее давай возьмем ее открытка получу новый предмет а откуда у меня эти воспоминания как они сюда попали пошли дальше так, выставлено новое воспоминание 3% Ага, то есть его воспоминания можно восстановить Собирая разные предметы Из-за чего придется Хорошенечко везде лазить, смотреть Хорошо Так, а я могу помяукать? А, ну в принципе у нас теперь уже никуда не ведет Мы уже идем к большому лифту И понимаем, что нам просто туда надо Пойдем сюда, посмотрим, что здесь Теперь в этой игре придется все это дело делать. Сматриваться, смотреть по кругу. И гулять. Так. Хорошо, что мы имеем. Надеюсь, я не очень спешу по прохождению. В целом иду вперед, не вижу преград, как говорится. Так, переведи, пожалуйста. Безопасная зона. Не очень-то она безопасная. Посмотрите на это все дело. М -м -м -м. Ну, давайте, ладно. Поехали. Свет мне включи, пожалуйста. Так, эти пацаны. Ага, я понял. О, о, о, о, о, о, о. Так, пацаны, пацаны, погодите, погодите. А, все отлично, спасся, да? Спасен, спасен. Не, не, не, даже не думайте сюда идти. А что это за иголки? А это отвертка. А защита от этих ребят Колючая проволока Да, что-то меня это не очень напрягает Опа, робот Вижу робота Так, интересно, что это все-таки за твари? Трущоба Переходим мы уже на новую локацию Блин, не знаю, мне нравится пока что эта игра Сделано весьма красиво Так, это означает не очень хорошее. А можешь выключить, пожалуйста? Так. Ой, блядь. Взял, закрыл передо на мной ворота. Надеюсь, за нами никто не погонится. 11 октября везде на календарях. Ребята, а вы чего убегаете-то все? Так, давайте ка выключим фонарик, не будешь пугать людей. А, понятно, без него никак. Так, что-то здесь не так. Честно, убежал. И все так к нам будут относиться, да? Все бегут от нас. Они наверное не понимают, кто я и что я, поэтому бегут. Да, сейчас закрою Оп, кто ты, странник? Неужто ты захочешь нас убить? А, он говорит, иди сюда. Робот, выйди, пожалуйста, посвети на него. <свят> Я не знаю, как это Кажется, у них свой язык. Ты не зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок Только пожалуйста, не ешь никого А, он у, у нас как в роли переводчика А, я понял Зурк, это вот эти вот и есть твари Сейчас выключат, наверное, сигнализацию А, все нормально, сейчас он мне такой скажет Это свои, все хорошо Понятно Ребята сейчас такие на меня посмотрят Но они с опасением все выходят, я смотрю так, ну как они стали понимать, что мы не зурки, Которых едят в целом То все нормально Я вот не понимаю, это что, цифрованные люди? Ну вот мы и познакомились А, -а, -а ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет Показать предмет О, фотография аутсайда Какая нелепость Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно Ну, кроме аутсайдера но их уже не осталось, за исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой новой вывеской. Вот, так что-то перекидывают, Пацанет. Спасибо. А, то есть, то, что я тебе ковер порчу похуй, да? А, пожалуйста, непрерываемая медитация С странными изображениями Хорошо Это медитация у нас, хорошо Зачем туда подниматься? Там ничего нет Кажется, у Мумо есть несколько таких же фотографий Ты ему показывал? Нет, еще не показывал ты правда думал, что поедешь на лифте? Никогда не видел, чтобы эта штука работала. Мне завтра исполнится 344 года. Прекрасная мечта. Как жаль, что это всего лишь мечта. Понятно, спасибо. Ты нас так напугал. Мы думали, что ты зурк. О, как красиво. Так, я понял. С вами бессмысленно о чем-либо разговаривать. Переведи, пожалуйста. Наши давно ушедшие предки из крови и плоти оставили нам этот город. Наш дом, их население. А, -а, -а я понял. Люди когда-то дружили здесь. Либо создали их и оставили. Но зурки явно не просто так здесь существуют. Пойдемте еще прогуляемся. Пока мы в безопасной территории, все хорошо. Ой, как это мило. Ой, даже что-то получил. Что это? Это попить? Что я получил? Энергетический напиток Speed X12. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Голубое небо. Ха, когда-нибудь я напишу об этом песню. Ага, то есть ему надо будет найти песню, да? Хорошо, я надеюсь, мы тебе когда-нибудь поможем. А может быть, тебе энергетик дать? Ходят слухи, что меняльщик ищет что-то подобное. Ага, хорошо Так, хорошо меняльщик. а можно у тебя отдохнуть? Ой, как это мило Можно поспать Т Так смотрит на нас Пока мы спим Блять, еще так мурчит приятно, божечки А ты играть не будешь, да? Жалко, у тебя песен нет Ну ладно, надеюсь, мы когда-нибудь найдем ему музыку И он нам сыграет хорошую песню Стоп, что? А, это он пробует играть, я понял. Так. Надо здесь осмотреться хорошенечко. Я не знаю, сколько ролик будет идти в целом. Но здесь надо осмотреться. Так, там наверху что-то есть. Подожди. Как туда залезть? А, вижу. Так, тут еще что-то интересное. Запомнить. Поразительно. Компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой инди... Нет, индивидуальный интеллект всего лишь имитировал человеческое искусство. Или и Теперь все это, принадлежит для жителей. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация безусловно безвыходная. О, я нашел другую память. Хорошо. Другой кусочек памяти. Вот так вот. Поэтому и нужно... Да подожди ты, пожалуйста. Все осматривать. Так... Пойдем пробежимся Что это такое? Пакетик <смех> я... Блять, у меня инверсия управления Божечки А я могу так бегать, в принципе, я могу <смех> Брось его, пожалуйста Подожди, как его снять Через головы Ох ты, наконец-то Так, взять таинственный Что там, код от сейфа Использовать цифровой код Подожди, назад Таинственный пароль от сейфа Смотреть Показать B12 Написано, следует за цифрами Но это выглядит как двоичный код Под 0 и 1 Мы должны так или иначе шифровать код Возможно, он имеет отношение к сейфу 0, 1 А, ну понятно 1, 2, 1, 2 Понятно, как двоичная система Да подожди пока, пока пофиг, пока брось Так, расшифровать Посмотреть Ага. Так, ладно. 0101. А, блядь, смотрите. А, да, под... Ой, написано след за цифрами. Понятно, понятно. Смотрите. Вот эти вот все цифры кстати, 00001, 0101 и так далее. Это все реально расшифровывается, но мне пока не охота этим заниматься. А может быть, ты это самое поможешь нам? Да, я понял. Помоги, пожалуйста. Это очень странная вещь, что только настоящий гик может его прочитать. Понятно, я понял, ты не гик Привет Я ухожу за растениями, люди их усовершенствовали Теперь им требуется очень мало света Я просто добавляю немного воды Смотрю, как они растут Поистине удивительная технология Так, это очень странно Ага, только гик может его прочитать Нет, спасибо, я не хочу пить Блять, вы еще и пьете, и едите Это круто Так Привет, ты кто? А ты немного похож на Зурка, по крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяя себя дурачить, эти штуки погрызывают... а, прогрызает металл, они ужасно. Так, нет, спасибо, я не хочу пить. А это очень двоичный код. О, этот самый вот сайт, про него, который мама говорит. А, я понял, тут делать нечего. А, ты чего-то хотел? А, мифа о небе, интересная концепция Понятно Ходят слухи, что меняльщик ищет что-то подобное Понятно, здесь тоже делать нечего Сменить музыку Я охуевший дяденька. <смех> ты здесь новенький? Чем я могу тебе помочь? А, красивая фотография аутсайда. Мамон настоящий поклонник этого мифа. Обязательно покажи это ему. Его квартира находится на самом верху и район. Еще оранжевую новую вывеску. Нет, спасибо, я не хочу пить. Это очень стра стра старый двоичный код. Хорошо. Так, я могу спуститься? я мразь. Так, здесь я ничего взять не могу. какая-то реклама про погоду. Да стой, стой, стой, на раковину. Ручки помыть можно? Так, но ну я понял, что здесь, в принципе, мне сейчас делать нечего. Побежали. Так, а вижу воспоминания какие-то. Кусочки воспоминания. Не зря же я тут везде бегаю. Аж пить захотелось. Так, а он действительно это потребляют? Их в дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, подражая людям? Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показать неуважительным к их обычаям. Уже 11% установил. Да, да я пушка. Вот ты гик. Это газета от роботов, живущих наверху на уровне второй. Ей уже несколько лет. Но хоть что-то, что можно почитать. А это газета. Так, я понял. Нет, спасибо, не хочу пить. Зачем ты пытаешься его найти здесь и здесь? И здесь хорошо. Надо да, только с ней выходить на улицу. Или не то, чтобы даже не выходить. Так, тихо, тихо. Я могу подрать, да, немножко? Подожди. Кошак, который может немножко пометить свою территорию. Мою территорию. Я буду ее так помечать своими царапинами. Запрыгнуть не хочешь, меньше. О, бильярд. Блин, я могу в бильярд даже поиграть. Я могу каждый шарик толкать? Нет, я могу их так разбивать. Из меня, конечно, бильярдист еще тот Оп, закатил, закатил Так, мои полосатые Я уже черный, да, закатил? Ну ладно, ничего страшного Стоп, а почему этот? О, а в этой мячике что-то есть Блин, я его тоже закатил Ой, я все шарики закатил Блин А, вон они, все здесь Ну ладно, пофиг или стоп, или нам через окошко надо к нему Тут есть окошко? Есть, но оно закрыто, да? А, нет, нормально А, нормально. Блин. Зачем я спрыгнул? Ладно, пофиг Я в этой части еще не был, поэтому не страшно Ох ты, кастры тут же Оставил ты на улице, на следующий день Зурки сожрали целиком и полностью С ума сойти, они могут э -э, есть все Ага, я понял Нет, спасибо, да я понял Еще одна фотография, убирайся отсюда с этим фейком Это все ерунда Хорошо, я понял С тобой всегда приходит странная вещь, При, приятель Я боюсь уходить из потелка, это слишком опасно Кроме того, только хранитель может открыть эту дверь Нет, спасибо, я хочу пить Это очень странный двоичный код Красивая фотография, фейковая, но красивая Так Только хранитель может открыть эту дверь Понятно, хорошо Так Мне бы как-нибудь бы. на трубу не могу пока залезть. Так, перевести Меняльщик. Прачечная. Дизайнер, дизайнер бабушка Программист Эллиот Так, про, ди, меняльщик налево, хорошо Так, а где наш меняльщик? Ты кто? Ты хранитель, хорошо А где меняльщик-то? Так, подождите Тут на самом деле карта есть карта Но я немножко путаюсь в целом Я думаю, меняльщик где-то здесь Вот он, барахольщик-то наш так, проверить ноты. Привет, я торгуюсь на рынке. Ты дашь мне, что я тебе дам что-то взамен. Очень хорошо, это ноты. Прекрасная, очень известная музыкант. Это будет стоить одну банку энергетического напитка. Вот, держи. Получи новый предмет. Ноты. Электрический кабель. Это древняя реликвия свидетельства таланта наших предков. Это будет стоить три банки энергетических, не меньше. Хорошо. Рынок. Так, электрический кабель. Набор электрических бебелей, лучше на рынке. Обменяет она мощное средство супер спирит. Это лучше, что я могу сделать. Так, хорошо, меняльщика мы нашли. Ой, как а как это самое? А, на пыль, что у нас есть предмет, который помогает защититься от зурков. Трущобы тает а, в себе немало угроз. Подготовка самая важная. Так, все, теперь мы ищем а, нашего этого самого. Кто нам двоичный код сейчас а, переведет. Так, если судить улицы, судить улицы, то он должен быть где супер спирит? Супер спирит это что? А, вот прачечная. Дизайнер бабушка и вот этот вот, вот этот вот, это туда. Так, где-то здесь значит должен быть наш... Так, это прачечная, да? Я очень люблю вязать, я уже связала. Шарфов на 769 км, так, чтобы занять время. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь, но найти подходящий материал здесь нелегко. Хорошо, я тебя понял. Ой, можно об ножки потереться. Ой, бабушке-то нравится. Так, это прачечная бабуси. А, дизайнер бабушка. Понял. Так, ну сначала надо им помочь все-таки всем получается, да? Потихонечку, да потихонечку. Так, где это я а туда можно попасть только таким образом я понял так кто-то из туалета вышел или столько, или кто-то так мужик подожди ты кто а со мной он разговаривать не хочет меня напрягает если честно где здесь залезть можно Так здесь я не могу залезть, здесь тоже. Так не понял сейчас ничего. Киса. Понял. А, во-во-во. А это просто дверь, да, папачка? Все, я понял. Все в порядке. Ты можешь идти, хранитель, сказал, что это были незурки. Так, кто-то неизвестный. Так, пойдем наверх. Опа, еще частичка записи. Правда, мы здесь надолго походу. Так, покойтесь с миром, люди. И улыбочка. Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны. Но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смесь значит для ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пойдем дальше. Так, еще один энергетический напиток. Отлично. Спасибо. Так. А, это бомб, что ли? Так, стоп, я он нес в мусор, чтобы его выкинуть. Хорошо. Так, отсюда никуда не могу. А вот сюда могу? Отсюда могу. А, вот сюда могу потом. Понятно, не понимаю пока. Так, мне интересно, куда он идет? Здесь, чуть -чуть. Или он так просто кругами ходит на мусорку киляет? Так, сюда я не могу. Так, это еще подъем выше? А нет, это какая-то пуловая. Так, а ты кто? Значит, если сегодня это вчерашний зал, а, понятно. Мы не стареем, как наши предки из крови плоти, мы застряли здесь навсегда. Хорошо. Так, как, блядь, тут подняться Меня это Теперь гложет Прям вообще по жести Так, дверь никто не открывает Хорошо Так, ладно, пойдем обратно наверх Теперь Там наверху что-то есть Стопудово Ну, это самый киса. Ага так, сюда не могу Сюда тоже, сюда тоже Сюда никак не могу залезть Хорошо О! О, уже лучше Уже хоть куда-то Так, а наверх? Никак, да? Так, и тут выше некуда и тут некуда. Так, ладно, я пока не понимаю, что делать. Так, тихо-тихо-тихо. Ага, тут я никуда... А, сюда могу залезть. А, ну это из места в место. Хорошо. Так. надо до него запрыгнуть? Я бы запрыгнул бы на него. Так, уже что-то... Уже что-то... Да, блядь! Уже что-то такое, уже что-то, что-то, и, и все, и упал. Так, давайте сюда сначала. Вот, у нас здесь есть трубы. Хорошо. Так, по трубам я куда могу? Никуда. Так, а можно вот сюда... Хорошо Теру сюда, отлично Так, отлично Я забрался достаточно высоко Теперь могу попробовать Туда попасть Так, о, еще Отлично, это вторая банка, да? Прости, мужик, потом Интересующий вопрос надо решить. Даже что-то вниз -то упал? А, понял. Так, так отлично. Так, что у меня там подсвечивает? Что-то наверху есть. Телевизор. Которую показывает фиг знать что Хорошо Так, какая-то большая кнопка А, и опять мы вернулись к мужику Так, туда я прыгнуть не могу Не дает Ой глазочку разбил, извиняюсь Так А мне собственно Куда надо да, наверное Так Ага, и все, и тупик, потому что на эту штуку я не могу спуститься Понял, принял Тупик, эта штука такая интересная Так, здесь нечего делать Так, пойдем сюда тогда А, вот и проход Это я где? Где? Какой-то библиотеки интересные. Пизда, библиотеки. Так, что там? Как развить искусство тюляцию, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том-42. Ой, блядь, а он здесь умер, я смотрю. Книгами завалил бедного. Ой. О, ноты. Интересная картина, кстати. Так, что здесь еще есть интересное? Ну диванчик, понятно. Так. Книжки в холодильнике, опять фоточки. Опять робот. Так, ой, еще что-то интересное. Эй, Док, ты нашел ключа твоего сейфа. С ними надо быть поосторожнее Получим новый ключ Пятый сейф за кучу книг не лучшая идея Библиотека Шедрес Опа, сейф где-то здесь есть Хорошо Так, за кучу книг Значит, да? Это не сейф случайно? Так Где нам его искать? Ага, что я там Ой, я там улегся Ой, а как тут удобненько Ой, как это мило Блин, спит Ну отдых нужен всем, да, согласимся Давайте я сейчас как раз попью, пока он отдыхает либо как бы это все выглядит Миленько, красивенько и можно так со стороны Посмотреть на нашего миленького котика Я бы так и остался, если честно, пусть отдыхает Я столько за него бегал, божечки Кстати, не понимаю, зачем этим роботам свет У них явно есть инфракрасная А, хотя, хуй знает, ладно Может быть, у них и есть инфракрасное а, Разрешение вида Но все равно Так, все, выспался, котенок Так, это хорошо, что я смог отдохнуть Так, ищем сейф Так, свет Со светом будет проще Так. Там перекур. Так, он со светом только хуже стало Я думаю, что где-то здесь сейф. Хотя не уверен. сейфа не видно. Блин. А как мне это самое? А, ну это предметы. Хорошо. Наверх, наверное, надо каким-то образом подняться. Так, хорошо. Вижу полочку, на которую могу залезть. Или не могу? Не дашь? Не даст. Я понял, нам не дадут никуда так-то, в принципе. Может, его разбудить можно? О, сейф. Так, взял э, странная записная книжка с нанесенным на нее символом. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр э, с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Да вот, вот, вот, вот, вот, вот. а, Надо найти этого МОМО, о котором рассказывает хранитель. А что, все это все, что я могу взять? Подожди, а что за... А, это... это... Распыритель, я понял Если, мы им Если у нас будет шанс им помочь Я только за Честно, только за Так, вообще я искал Не библиотеку немножко Но Спасибо, что привели к ней Так, я искал немножко другое место Там был проходик на другой улице Ну вот как к ней попасть Так, ну мы можем бегать, уже хорошо Конечно, по крышам не так безопасно, но... Так. Так, это я сейчас куда? Кому-то в квартирку. Только вот кому? Хм. Картины, газета, диванчик. Так, туда никуда нельзя. Тут, наверх некуда. Но тут, в принципе, делать нечего, я понял. А, ну, можно сюда залезть. Так, в ноты 6 из восьми Отлично. Так, тут, я как понимаю, наверное, можно будет где-нибудь лечь спать. Так, интересно, ничего нет. Так, что-то на компьютере. Опа, книжка. Странная записная книжка с нанесенным на нее символом. Кажется, это принадлежит кого то по имени Клементина. Все идет по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как термо... Ух ты, блядь, как быстро. Как термопередатчик вышел у строя. Они находятся на месте под названием Медтаун. По всей видимости, они находятся под контролем какой-то жесткой власти. Я недавно говорил с мамой, его глаза. А, его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдет с нами. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Надо найти этого мамо, о котором рассказывает хранитель. Так, хорошо, я тоже не зря сюда попал. Так, проходим. Проходим. Ага. Так, а вон и вывеска-то, в принципе. Но она меня сейчас не очень интересует, если честно. Так. А -а -а. Так, так, хорошо, допустим. Хм, Ух ты, я перепрыгнул. Так, не понимаю, пока немножко как устроена здесь улица, не могу запомнить в принципе расположение всего. Тяжеловато пока для меня, если честно. Так. Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз аккуратненько. Ага. Так. Так-так-так. Мне нужен айтишник. У меня есть код от сейфа. Так, мне вот сюда вниз надо, кстати. Ага, это никак не поможет. Тихо. Так, как понимаю, что логической цепочкой... Так, я могу спуститься. Я смогу, наверное, пройти туда. Или не факт? Нет, здесь я никак... Да, зачем? Да зачем? Ну, зачем ты спустился вниз? Я так долго подъем из колбошечки. Что-то грустят Ну ладно, я здесь уже нашел подъем Не такой-то и это самое Не такой стран, Да, что ж такое? Не такой странный Так, ну поехали Еще один дублик Так, нет-нет-нет, все нормально Мы отсюда, теперь вот сюда Вопрос Почему я не могу на эту трубу прыгнуть? Могу сюда. Но никуда более. А, могу вот сюда. Давайте прыгнем, ладно. Не знаю. Опа. Не знаю, куда это приведет, и такой оп. Так, спасибо. Опа, что у нас тут? Объявление, еще нота для игры на гитаре. Чтобы поднять настроение, если найдете, принесите мне. Я живу рядом с лифтом, Моркус. Или как его Хорошо. Так, это ты один из нарушителей спокойствия. А, спокойствия, играющий с ведрами и с краской на крыше. Убери краску, я устал чистить крыльцо из-за нее. Наводим его в тобой беспорядка. Я не знаю, как ее убрать, поэтому ладно. А, этим ребятам лучше перестать ранять ведра с краской, иначе космос разозлится. Так. Понятно, это очень странный двоичный код и бла-бла-бла. Нужно хак. Так. Программисты Элли вот справа вот там где-то. Так, это Рози. Хорошо, мы с тобой уже виделись. Хорошо, Рози. Ну, где ты здесь? Блядь, как-то сюда же можно попасть, пушечки. Так. Вот наверху мы, по-моему, были. Так, здесь делать нечего. Видите, показывает все равно направо. Я только что оттуда, грубо говоря, пришел. Но то Я не знаю, как туда попасть, поэтому пока обойдемся. Пожалуйста, не веди себя как маленький ребенок. Я не причиню тебе вреда. Понятно, я понял. Так, ладно. Так, а ты кто? Тедди? А ты чем занимаешься, забыл. А что тебе там надо, я забыл Книжка? Они живут на верхних Тоже ну, короче, я понял Так, ладно О, стоп, там какая-то фотка, подождите Нерабочие, забыли Ну ладно тогда Отстань, пожалуйста э -э -пу -пу -пу -пум -пум. Подъем наверх Ищем подъем наверх Где я тут могу подняться Здесь могу подняться, в принципе, попробовать, да? Да, отлично. Так. Лезь, лезь. ну ну ну ну ну ну ну Там же вижу воспоминания есть какие-то. Вот. Так. А мы это тело не можем себе забрать? Похоже, этот бедолага тоже хотел подняться на верхний уровень. Да, я помню. Там наверху, вдали от мусора и болезней трущоб находится металл. Даже в тяжелые времена люди не могли не разделять себя на социальный класс. В то время многие жители трущоб были готовы на все, чтобы перебраться тут. По-видимому, роботы скопировали это поведение. Так, хорошо. Я молодец, я молодец. Так, а где эта вывеска-то? Можешь подсветить ее, братишка? А, ты же уже не подключен к сети, да. То есть он был подключен к сети из города. Опа, а я там был? А, не похоже, что я тут был. А, или стоп, это похоже. Да-да-да, все, я вспомнил, что это за место. Так, меня интересует новая рыжая вывеска. Где она? Я ее почему-то потерял из виду. Так, бутылки. Ты кто? Ты кто? На эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Понятно. Так, пацаны, что-то перекидывают. А, банки с краской. А может, это самое? Не вовремя с ним поговорить? И он ее уронит, да? И, оп. Вейпора, пожалуйста, не беспокой ее, она такая неуклюжая. А, Понятно. А я не могу никак помешать. Да? А да, я хочу попробовать, блядь. Я знаю, это некрасиво с моей стороны, но я хочу. Ну что-то же может произойти, когда это самое. Осторожно, мне нужно сосредоточиться. Не хочу ранить еще одно ведро. А, я понял, блядь. И... Пошла, жара. Нет, не сработало, блядь. Хе-хе-хе. <смех> так. Отлично. Мы открыли себе магазин новый. Такая, блядь, заебали твари, ебаные, блять, что это за хуйня, нахуй, вы что, блять, идите, убирайтесь. Такие, блин, прости, нас, это уже третье ведро. Или четвертое? Она нам вниз, короче. Не-не-не-не, малышка, о, мой маленький мой, мой, мой лопастенький друг. Ух ты, да, как тут можно легко спускаться. Подня... Ой, подняться можно будет так. Если я смогу сюда потом залезть, конечно. Ч ⁇ так на меня зло смотришь, что я тут запрямлю? Я очищу красоту своего магазина. Хватит играть, прямо над моим магазином не уклежит, ты негодяй. Хорошо, ладно. Дай зайду, пожалуйста. Спасибо. Так. Ищем очиститель. Я сюда за этим-то, в принципе, пришел, чтобы его на провода обмерить. Это мое. Отлично. Надеюсь, она недолго будет его чистить, потому что... Почему? Потому что правильно. Потому что так не должно быть. Так, все, погнали обменивать предметы. Тихо. Это еще раз, это то же самое. Я еще ноты, ноту, понятно. Так, нам нужен ма-продавец продавец а сколько времени прошло извиняюсь да там нужно немножко понимать суть времени но я думаю что лучше уж конечно же сделать несколько роликов потом по там по несколько минут чем это самое зажимать так сказать так мне надо будет еще найти одну банку энергетика по моему так поехали а, и снова здравствуйте. что ты хочешь на трассе? Это электрическое обыщение? Я обменяю на моющее средство, это лучшее, что я могу сделать. Конечно. Давай. Вот, держи. Отлично, новый кабель есть. Так, это древняя реликвия. Это будет стоить три банки энергетических напитков. Вот, держи. Я обменял все три. Запомнить. Опа, это какой-то робот-уборщик Похож на него, по крайней мере А, Это ранняя модель компаньона Тогда у них не было индивидуальности Они были всего лишь популярными автономными уборщиками А что, что в конце концов они стали подражать людям Как будто они по ним скучали И в каком-то смысле Спасли их от вымирания Они хорошие роботы Опа, из-за того, что я у него все выкупил Получается Я получил воспитание К сожалению, сейчас у меня нет ничего нового, чтобы можно было обменять Может быть, в будущем добавится так, ноты я не все нашел, кстати. Но отдадим ему пока что, что есть, да? Привет, я музыкант, у меня нет песен. Держи. О, это хорошая песня, только послушай. О, понятно. Давайте послушаем. Ну что, мои дорогие друзья, на этой хорошей ноте будем заканчивать нашу серию. Думаю прекрасно, каждую серию можно заканчивать Так что Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Предлагайте игры для обзоров Пишите комментарии Блин, она хорошо играет А, как я понимаю, заново, да? Нет, да хотя сложно сказать. На это все. Хорошая песня, мне понравилась. Надеюсь, вам понравилось. Оцените ее, можно написать в комментариях. Я думаю, может быть, следующую серию также закончу, в зависимости от того, насколько далеко мы пройдем. Так что посмотрим. А может быть и начнем с нее. Новой песенки. Посмотрим. Спасибо, ребятушки, еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всех люблю, всех благ. До новых встреч. Пока.